Никогда не делайте больше этого, Сережа. В лес приехал, стал Почему? Шофер... Знаменитость вы привыкли, что вам вот девушки сами на шею вешаются. А я не такая. Ну при чем тут знаменитость?